Дорогие начинающие ортодонты, это Сергей Тихонов, основатель проекта Школа Родонтии и главный врач клиники «Полный порядок» в Гатчине. У меня для вас хорошие новости. Мы расширяемся и продолжаем набор помощников ортодонта. Что такое помощник ортодонта? Это интерн или ординатор первого года лучше, но, ну, возможно, и второго года, готовый работать в нашей клинике в Гатчине. В не менее двух дней в неделю и не менее одного года. Что входит в обязанности? Работа у кресла в качестве ассистента, участие в клинических собраниях, которые мы проводим два раза в неделю и обсуждаем там десятки интересных пациентов, участие в научной деятельности клиники, подготовка презентации диагностических пациентов. Не забудьте, что Гатчина – это пригород Санкт-Петербурга. Ехать на машине из центра примерно 40 минут – на общественном транспорте чуть дольше, поэтому, пожалуйста, рассчитывайте свои силы. Оплата не предусмотрена, но это уникальный шанс научиться работать на самом современном уровне, увидеть различных пациентов от 4 до 60 лет на самых разных этапах лечения. Я вижу, как наши коллеги, которые приходят к нам, за несколько месяцев вырастают и выходят совершенно на другой уровень. Насколько они развивают свое клиническое мышление. И это реально делает меня счастливее. В перспективе самые целеустремленные и ответственные а, смогут а, стать полноправными а, врачами в системе клиник «Полный порядок», а также попробовать свои силы в качестве спикера проекта «Школа ортодонтия» и проекта «Ортодонт-эксперт». Если вы ответственный, целеустремленный, ординатор или интерн, хотите увидеть, что такое настоящая Абдонтия, то приходите, мы ждем вас в качестве помощника-врача. До встречи!